здравствуйте дорогие друзья это новый выпуск проекта подсолнух и сегодня у нас запланирована установка цветка на несущий стебель сейчас идут последние приготовления уже произведена установка несущей балки которая позволяет осуществлять наклон цветка относительно горизонтальной оси также мы сняли солнечные панели с самой фермы. в данный момент ведется подготовка верхнего элемента стебеля для его стыковки с несущей балкой на стройплощадку начинает подъезжать спецтехника Установка цветка планируется в два захода. Сначала будет перенос верха стебля и цветка с тестовой площадки на верхнюю, а затем с верхней площадки непосредственно на сам стебель. Кран уже развернулся, рабочие закрепляют стропы на конструкции цветка. Виток перенесен на верхнюю площадку. Осталось дело за верхним элементом стебля. Все, все конструкции на второй площадке. Сейчас кран переедет на верхнюю площадку, и мы продолжим установку. Перед началом установки верхнего элемента стебля нужно подготовить место стыковки. Теперь все конструкции стебля на своих местах. Осталось дело за самим цветком. У нас возникла проблема. Дело в том, что перед установкой цветка гидроцилиндры были зафиксированы в посадочных местах И при установке балка цветка не ложилась в горизонтальном положении Мы пытались выровнять плоскость стыковки положением строп Но в итоге вывести плоскости так и не получилось Сейчас мы опустим цветок обратно на площадку и демонтируем крепление гидроцилиндров Будем уже их устанавливать после стыковки цветка и стебля Теперь основание цветка в подвижном состоянии. Настало время финальной стыковки. Цветок и стебель состыкованы. Осталось их закрепить и на сегодня работа будет завершена. Уже идет второй день установки подсолнуха. Сегодня черед монтажа солнечных панелей. А вот, собственно, и они. Сейчас их погрузят на автовышку, и начнется процесс монтажа. Итак, теперь все панели на своих местах. До введения подсолнуха в эксплуатацию остались этапы подключения электроники и системы слежения за солнцем. А об этом мы поговорим в следующем выпуске. Задавайте вопросы, которые бы вы хотели узнать по проекту подсолнуха в комментариях. С вами был Азат Шахметов Скоро увидимся.